И сейчас опять-таки мы будем говорить об общих принципах лечения злокачественных опухолей, потому что каждый пациент индивидуален, и когда пациенты находятся в палате, даже в рамках Казалось бы, одного и того же отделения лежат пациенты, но каждый из лежащих в палате пациенты могут получать различные методы лечения. И это не от того, что вот такое вот отношение к конкретному пациенту, а это именно отношение, обусловленное индивидуальными характеристиками заболевания, самим диагнозом, портретом опухоли, биологии опухоли, об этом мы тоже будем позже говорить, о возрасте пациента. Это сопутствующие патологии и все это в купе определяет те подходы чтобы правильному пациенту в правильное время назначить правильное лечение в основе онкологического лечения онкологическому пациенту лежат не только мультидисциплинарный подход в решении которого принимает команда специалистов и вот здесь вот здесь вот специалисты мы потом более о широкой команде поговорим. Это и комплексный подход, включающий несколько методов. Это может быть и предоперационная, а химиотерапия лекарственная терапия, таргетная терапия, гормонотерапия, хирургический метод лечения. Послеоперационный период может проводиться, а может и не проводиться. Адевантная лучевая терапия, адевантная лекарственная терапия, которая направлена на элиминацию, уничтожение отдаленных метастазов, которые есть, о которых возможно и нет. И, возможно, также длительная одювантная лекарственная терапия. Мы говорим о биологически направленной терапии. Что такое биология в опухоли, я попытаюсь показать на картинках, достаточно понятно. И более того, мы говорим о пациент-центрированном и проблемно-ориентированном подходе. Пациент больше не пассивный пассажир автомобиля под названием «Жизнь». Он его активный водитель. И пациент, получая всю необходимую информацию в нашем центре и в других онкологических центрах, разделяет ответственность за Проводимое лечение, потому что именно в том числе и на пациента ложится ответственность о том, как вовремя он сможет распознать те осложнения, которые возникают на фоне проводимого лечения и вовремя а, сообщить об этом специалистам медицинской службы, чтобы вовремя отреагировать на эти осложнения. И вот, собственно, картинка, которая объясняет отчасти биологию опухоли. Почему одни злокачественные заболевания протекают агрессивно, а о других заболеваниях пациенты забывают на года, и никогда это заболевание онкологическое о себе не проявится. Так вот, разделены злокачественные за, за заболевания по биологии опухоли, по течению основного заболевания на опухоли черепахи, опухоли зайца и опухоли птицы. А вот этот забор, это условно та черта невозврата, к которому вот эти вот животные стремятся. И условно, да, мы понимаем, что черепахи, они, они очень медлительны. Десятилетиями черепаха может доползти с одной точки до другой. И также злокачественные заболевания никогда могут не проявиться онкологического больного, потому что пациент до этого попросту может не дожить. Но через 50, если пациенту уже исполнилось, например, 98 лет, а заболевание может проявиться только через 50. Есть заболевание зайца, да, здесь заболевание может скачкообразно более, несколько более вести себя, агрессивно. Есть опухоли птицы, которые достаточно мгновенно могут долететь до определенной черты невозврата. Так вот есть злокачественные заболевания черепахи, причем к этим заболеваниям относится например треть заболеваний у женщин раком молочной железы в возрасте 40-49 лет с маленькими опухолями, которые никогда не, эти заболевания никогда не проявятся на стадии метастазирования, отдаленного метастазирования. Это половина мужчин в возрасте старше 60 лет с маленькими опухолями предстательной железы. Также треть а, пациентов с маленькими опухолями щитовидной железы или какое-то количество пациентов а, с опухолями почки. Да? Здесь мы должны понимать, что в ряде случаев а, для, а, для этой категории больных заболевание может быть не столько значимо. Еще одна категория больных – это опухоли зайца. Вот здесь вот очень важно для, этой, а, для этих опухолей, потому что здесь идет переход с первой стадии. Если, вот, как я говорила, для опухоль черепах заболевание на первой стадии, и оно так медленно течет период удвоения такой большой, что пациент никогда не доживет до отдаленных метастазов. А вот при опухолях зайца здесь э, опухоль может постепенно переходить с первой, второй, третьей, и здесь важно не только ранняя диагностика, но, то есть эта ранняя диагностика крайне важна, она позв позволяет э, максимально эффективно контролировать заболевание вследствие своевременного лечения. И вот опухоли птицы, собственно, почему пациентам в в одевантном режиме проводят лекарственную терапию, потому что мы не всегда знаем, что при одном и том же заболевании, как будет себя вести это заболевание. Это будет опухоль, это опухоль черепаха, это будет опухоль зайца или опухоль птицы. И вот здесь вот поэтому для пациентов э, в одевантном режиме обязательно проводится лекарственная терапия при ряде заболеваний одевантные, направленные на элиминацию э, э, этих э, метастазов. Итак, что еще раз хочу подчеркнуть, что возрастающая сложность схем лечения и появление новых знаний, это генетическое исследование, иммунологическое обследование, подчеркивает значимость мультидисциплинарной команды специалистов на всех этапах ведения больного, от диагностики и противоопухоли в лечении до поддерживающей терапии. И вот здесь вот крайне важно, что в команде, в мультидисциплинарной команде, прежде всего, сам пациент, безусловно, его родственники. Врач-онколог, патоморфолог, молекулярный генетик, радиотерапевт, врач лучевой диагностики, врачи-гинекологи, репродуктологи, потому что мы должны понимать, что заболевание оно случилось вот и сейчас, но пройдет время, мы успешно с ним справимся, а впереди предстоит большая жизнь, и очень важно, чтобы продолжить эту жизнь, и мы могли получить, и наша семья могла увеличится за счет здорового потомства здоровых детей. Это тоже задача, которую мы должны помнить. Это и клинические психологи, врачи по физической реабилитационной медицине. Это направление всегда развивалось в нашем центре и сейчас активно развивается. Вот Борис Сергеевич, который сидит рядом со мной, далеко пошел в этом направлении. Мы очень надеемся, что скоро будет защищена докторская диссертация. И кроме того, врач лечебной физкультуры. И вот то, о чем мы говорим, что в рамках мультидисциплины, команды конечно же должна быть и медицинская сестра и так оно есть и так оно будет еще хотелось бы сказать что в принципах комплексного лечения не только а, оно, а это лечение состоит из сочетания системной терапии и локальной терапии системная терапия она включает и хирургическое лечение и лучевую терапию а, а локальное лечение, а вот системное лечение, это лечение, которое направлено на весь организм в целом. И оно включает как а, непосредственно химиотерапию, таргетную терапию, гормонотерапию, иммунотерапию и, безусловно, одновременно с поддерживающей сопровод... и, и сопроводительной терапией. Это и антиметагенная терапия, и колонии-стимулирующие факторы, которые способствуют профилактики развития фибрильной нейтропении и тяжелых осложнений, таких как сепсис, и ряд других а, препаратов. Ну и вот буквально несколько слов, потому что я прежде всего всегда и была, и вот на протяжении 25 лет являюсь а, врачом-химиотерапевтом, и нам посчастливило за эти 25 лет а, моим коллегам стать свидетелями того, той колоссальной эволюции, которая произошла в лечении лекарственной противоопухолевой терапии, когда я только начинала на заре а uh, были только хими... цитостатики, хими... химиотерапевтические препараты. Сейчас мы говорим и о таргетной терапии, биологически направленной на конкретную мишень, и, и иммунотерапии, и вакцинотерапии, и и. Я думаю, что это э, скоро и более широко будет использоваться этой карклетки и так далее, и так далее. Но что я хочу сказать? Вопросов, на самом деле, касающихся химиотерапии, здесь очень-очень много. Поэтому наши коллеги э, и во главе с Ириной Михайловной Столяровой, это специалист по связи с общественностью, организовали сайт, который называется nii.onk.ru, где есть ответы на все вопросы, собрано очень много информации, в том числе памятки, и о химиотерапии, и вот на приемах, которые ведут химиотерапевты, большей частью у нас есть возможность пока, по крайней мере, дать пациенту ознакомиться с таким пособием, что такое химиотерапия. А если, например, такой методички нет, всегда можно зайти на сайт ni-on.ru и ознакомиться с этим пособием, где все, можно найти ответы на все вопросы, касающиеся химиотерапии. И вот так вот выглядят эти пособия. Здесь еще не хватает пособия по таргетной терапии. И такие пособия мы даем нашим пациентам, которые приходят на прием к химиотерапевту если конкретно пациенту показан такой вид лечения. Химиотерапия, чем она отличается от всех других видов лечения? Это воздействует не только на метастатические делящиеся клетки организма, но и другие быстро делящиеся клетки организма. Поэтому у женщин и у мужчин, которые получают химиотерапию, возникает не только облысение, аллопеция, не только метагенный эффект, но и может быть и диарея, воздействия на желудочно-кишечный тракт, ну и, соответственно, у женщин может быть кратковременная химическая кастрация. Поэтому мы предупреждаем, что нужно заранее озаботиться и прийти на прием к гинекологу. Специалисту, который занимается именно этими проблемами и, и озаботится, что нужно сделать, чтобы сохранить в будущем возможность э, рождения здорового потомства. А, ну вот, собственно, химиотерапия может состоять из одного препарата и, или же из нескольких препаратов она будет назвать, носить название полихимиотерапии. Химиотерапия может быть таблетированная для приема внутрь, либо в виде растворов. И, кроме того, химиотерапия проводится с различными целями. Это может быть предоперационная, неодевантная химиотерапия, когда благодаря проведению химиотерапии мы не только снижаем, уменьшаем размеры опухоли, благодаря тому, что появляется возможность большей резиктабельности выполнения органосберегающих операций, но и потому, как уменьшается опухоль на фоне проводимого лечения, мы а, можем предсказать ответ на проводимую терапию, достижение полного патоморфологического ответа, свидетельство высокой эффективности данного вида лечения и прогностический фактор а, увеличения показателей, а, в том числе, Максимальной продолжительности жизни больных. Одевантная химиотерапия, об этом мы говорили. Она направлена на том, чтобы максимально уничтожить, если какая-то клеточка где-то опухолево осталась, чтобы ее максимально вовремя уничтожить. Кроме, кроме того, химиотерапия может быть химия лучевой, когда она проводится на фоне лучевой терапии. И все возможные различные виды лечения, которые здесь, собственно, представлены. Чем отличается химиотерапия от таргетная терапия, о которой мы будем чуть позже говорить, что химиотерапия действует на, на все делящиеся клетки организма, поэтому это могут быть не только опухолевые, но и нормальные клетки. Когда мне приходит, говорят, Татьяна Юрьевна, сделайте мне детокс, условно говоря, причем что-то такое из мира фантастики, я говорю, а как вы себе представляете, ведь химиотерапия действует на все клетки, и на нормальные, и на опухолевые. Если мы условно будем, прово... вы будете принимать адсорбенты, то вы будете и выводить те именно яды, которые... А яды ⁇ это химиотерапия, это яды, которые направлены на проведение эффективности. А если вы будете, условно говоря, защищать клетки, вы также будете защищать и опухолевые клетки. Поэтому нужно набраться сил и терпения, чтобы пережить это время, которое необходимо для проведения химиотерапии, максимально э, выполняя все те назначения, которые... Э, Следует от а, онколога. Ну а таргетная терапия: а слово таргет это английское слово мишень. Она может быть как в опухолевой клетке, а так, например, могут быть и в ростовых факторах. Например, ЭДЖФР, такая мишень, например, при раке легкого. И у пациентов, которые получают таргетные препараты, направленные на эту мишень, не только мы видим потрясающий эффект, но у них может страдать и кожа, может быть, кожная токсичность, потому что ЭДЖФР – это первого типа, это ростовой фактор. Но это ожидаемо, и у нас достаточно в центрах и в других центрах принимают дерматологи, которые, могут дать соответствующие рекомендации. Еще очень интересные буквально... Несколько уже слов, что таргетные препараты они различаются. Это могут, могут быть как моноклональные антитела, а могут быть и препараты таргетные для приема внутрь. И есть международное непатентованное название. Ну, например, у всем нам известного аспирина международное непатентованное название цитилсалициловая кислота. Так вот, если взять таргетный препарат, то и посмотреть на международное непатентованное название, если это заканчивается на МАП, мы всегда можем сказать, что это моноклональное антитело для внутривенное введения. Если мы посмотрим на препарат, ну, например, лопатенип, и он заканчивается на ИП, это означает, что это при, препарат для приема внутрь. И здесь мы всегда можем... Вот видите, например, да, здесь вот таргетные препараты все заканчиваются на мап. Это моноклональные тетила для внутривенного введения. Здесь же Международные непатентованные названия, все заканчивается на ИП. Мы сразу можем сказать, что это даже не видя этого препарата, что это таблетированный препарат для приема внутрь. И самое важное, когда пациенты приходят и говорят, а не потеряю ли я время, когда я буду выполнять иммуногистохимическое исследование, молекулярно-генетическое исследование, надо понимать, что... Самое неприятное уже случилось. И очень важно потратить время на именно время, которое необходимо для проведения сложных иммуногистохимических и молекулярно-кинетических исследований, чтобы направить и назначить правильное лечение то о чем мы говорили правильное лечение правильному пациенту потому что опухоль да она уже живет в организме какое-то время и здесь очень важно правильно подобрать лечение и вот буквально несколько слов о совершенно новом виде лечения иммунотерапии это ингибиторы точек иммунного контроля и здесь если таргетная терапия действует на конкретную мишень то чтобы запустить а от иммунную систему, чтобы она зара заработала. Здесь моноклональные тела действуют на иммунные клетки и дают возможность организму распо распознать и активизировать иммунный ответ. Но то, что нужно запомнить, это нужно знать, что иммунотерапия не является панацеей от всех онкологических заболеваний, так как эффективность ограничена показанием к назначению препаратов. На данный вид терапии отвечают только 20-30% больных иммунокомпетентными опухолями, даже в рамках самой Казалось бы, иммунокомпетентная опухоль, которая должна отвечать на иммунотерапию. И иммунотерапия, безусловно, у тех пациентов, у которых мы видим ответ, улучшает показатели продолжительности жизни больных. Очень много локализаций, при которых должна использоваться иммунотерапия. Для иммунотерапии есть свои определенные Условия, но самое важное, что иммунотерапия должна проводиться, как и любой другой вид лечения, под контролем опытных и квалифицированных онкологов. И самое важное помнить, что противоопухоль лечение безусловно, обладает токсичностью. И замечательная фраза, которую я взяла на вооружение, если препарат лишен побочных эффектов, а следует задуматься, есть ли у него какие-либо эффекты вообще. Поэтому, безусловно, любое лечение, почему мы говорим, что очень важно разделять ответственность за проводимое лечение, нужно максимально получить информацию от, от врача на сайте онкологического учреждения, пациентских организаций, именно тех пациентских организаций, которые этим занимаются долго, все информации по поводу лечения и коррекции осложнений. И вот то, собственно, о чем говорил основоположник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров, что хирургия не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивает человеческий организм, глубоко в него проникая, хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке, при том не только о его теле, но и состоянии его психики. В 1945 году в вопросах хирургической диантологии, когда наша страна праздновала победу над фашизмом, я, я свято верю, что через некоторое время мы также одолеем и ковид, но и этому тогда еще не мало учили, сейчас этому учат очень много, но самое важное правило, что успешнее борется с болезнью те из больных, кто окружен, заботы и любови. И нельзя, нельзя забывать о психологической, социальной, духовной составляющей. И нужно найти свои духовные якоря онкологическим пациентам, которые помогают. В качестве этих духовных якорей могут быть в том числе и медицинские психологи. Я благодарю всех за внимание.